Точности, как сказала Нанака. Вы мальчики, милашки. Нанака сам сказала, а вы с ней дружите. Болтаем иногда по телефону. Именно так я и узнала о тебе, Иорикун. А, да? Она рассказала о тебе много всего. Нанака сан обо мне. А то мне нужно позвонить своей подруге. Всем привет друзья, хочу посоветовать вам реально крутую и залипательную аниме игру с красивыми аниме тяночками, Idol Глори. Игра отлично подойдет всем анимешникам и геймерам. Нужно просто выбрать тяночку, что больше нравится и вперед крушить врагов и фармить лут. Управление очень простое, игра реально прикольная и залипательная. Ссылку на игру я оставлю в описании к ролику, обязательно поиграйте, вам точно понравится. И еще все думают, что розмари это место рождения вина. Место рождения? Верно. Значит, важное место, а не производитель. Люди хотят обладать вином из розмарии, сделай на этикетке. Обладать? Иначе говоря, они сыграли на фетишах. Это отличный маркетинговый ход. Девчат. Не беспокойтесь. Если желания исходят от всего сердца, думаю, ваши молитвы будут услышаны. Если пожелаем всем сердцем, наши молитвы будут услышаны! Особенно если пожелаете вот этим местом рядом с большой грудной мышцей. Почему всегда переходим к мышцам? А теперь вы ударите мышцы? мышцы! Взяли, изменили тему разговора! Думаешь, у меня получится? Если будешь слушаться, то да. Для начала помой овощи. Хорошо! Я помыла! Мыло-то зачем? Ладно, теперь принеси мясо. Хорошо! Принесла мясо! Не во рту же! А я думал, что ты не такой слабачок. Мы даже дали тебе особо артефакты для битвы. Поэтому я проиграл. Что? Я проиграл, потому что кто-то подменил все вещи. Может быть. Кто посмел? У тебя есть доказательства? Сумка, в которой находились артефакты, была сделана из тела призрачного савана. Опять принцесса. Так жаль, будет их разрезать напополам. Узрите, прямо посередине. Но это только начало. Когда я открою конверт... Издеваешься? Что с деньгами? Тысяча йон. магическим образом перенеслась в мой кошелек. Прекрасно. Разве это не магия? Какая преданность. Время интервью. Кандидат в архимагии в центре всеобщего внимания. Значит, это и ты туда же. Так, посмотрим. Мое любимое блюдо – жареная курица. Ты это слышала, Лилит? А я тут при чём, Селина? Хочешь попробовать мою особую жареную курицу? Она приправлена приворотным зельем. С удовольствием. Вот я и подумал, что стоит попробовать. Зачем ты фотографируешь? Как это зачем? Посмотри, как мило. Звучит неправдоподобно. Дело точно не в том старике. Может быть, он монстр? Это был обычный горожанин. С виду-то да, но вдруг это оборотень? Да нормальный он! Даже если он и не монстр, есть ли гарантия, что он не серийный маньяк? Тогда лучше будет разобраться с ним. Это ты рискуешь серийным маньяком стать! Рекорд побили уже три раза. Амбиции тирана, травяной сад и великолепная династия. Вы такой отстой, что вас обгоняют? Отстой. Меня такое не интересует. Никогда не влюблялась и не собираюсь. Таким не твой парень? Нет, конечно. А кто тогда? Он... Ух. так Вы всякие извращения уже практикуете. Правда, сама о таком думала. Но с собой в роли рабыни. Говорят, что сладким можно восполнить энергию. Сладким. Можно восполнить энергию. А вот и я. Держи сэндвич. А где сладкая булочка? Ну, ввиду некоторых причин, ее нет. Вот как. Спасибо, Танака. Не за что. Без понятия! Снято! С чего ты об этом сообщаешь? Разве режиссер не сура? Почему ты говоришь в своем стиле? Ты звучишь надменно. Главная героиня скоро обретет божественные силы. Это нормально. Нет, не нормально. Это вообще-то скромный персонаж. Как же ты занудный? Что скажете, режиссер? Продолжайте. Она серьезно это одобрила? О, иголка! Тогда зачем ты его с уха держала? Что? А, ну, проткнуть просто хотела. Ничего не понимает! Этой иглой проткнешь ты дырку, из нее кровь польется. Занесется инфекция, разомножатся бактерии. И в руках ты умрешь! Хватит! И вот мы здесь. В исследовательской лаборатории Икеды, где умнейшие студенты ежедневно ведут научную работу. Доброе утро! Вообще не занимается исследованиями. Принес разные вкусняшки из магазина. Чего хочешь? Это сласти. хатару внезапно только что хатару отказалась от конфет так вы правда не бездельники я работаю с теми кто остался мы хотим разнести весть о бандитах и кракене пытаемся связаться с соседними гильдиями даже поспать не успеваю а зачем попиваешь вино посреди дня это крепкий чай для придания сил? Так бы и сказала! Скажи, Каюки, у тебя есть что-то, ну знаешь, чем можно приправить рис? Приправить рис? Что вы несете? В это специально? Ну так что, есть? Да с чего бы у меня что-то такое было? Вы что, думаете, что ученики первым делом по утрам думают о приправе для риса? Парень, а ты быстро соображаешь. Все потому, что вы не слушаете! Идея! Гидра! гидра, Гидра! гидра! Превращу красивый океан в ядовитый! Всем привет, ребят! Спасибо, что посмотрели видео полностью. Не забывайте добавлять меня в друзья ВКонтакте, подписываться на группу ВК и на Инстаграм. Там много аниме-годноты.